изменить критерии оценки выбора. Вот что, показала, вот что показала Ансус. иногда можно согласиться постоять в пробке и в рамках состояния в этой пробке прийти к чему-то очень важному, к чему в быстроте и скорости передвижения по жизни никогда в жизни не дойдешь, да, не встретишь, не познакомишься, не додумаешься, не, не, не поймешь и так далее. Мы стараемся жить очень быстро и очень быстро передвигаться. Это хорошо, это правильно. Мы, с этим темпом привыкли воспринимать информацию короткими пакетами, то есть односложными фразами, короткими пакетами, так быстрее ее усвоить. Если в книжке мы видим предложение длиннее, чем на три строчки, мы книжку, пожалуй, не будем читать, очень длинно, очень тяжко читается, текст не тот. Да? Отказываться от информации. Вот Ансус тебе показал, ты не совсем точно делаешь критерии оценки, выбор неправильно, если коротко, если быстро, если понятно, соглашаюсь, да. а если длинно, если требует больше времени, проект долгосрочный, требует больше знаний, больше внимания к нему да, и больше терпения, ты готова отказаться. А значит, соответственно, отказываешься от каких-то возможно важных. Откладываешь на потом и, возможно, до этого дела никогда не дойдет, пока он не будет раздроблен на мелкие части. Так вся жизнь дробится на мелкие части кусочками, да? а мы говорим все-таки о том, чтобы все это была возможность соединить, ведь в долгосрочном проекте можно приложить знания из различных областей, например, да? и отсюда, и отсюда, и отсюда, и немножко по-другому его сделать, чем, чем просто один простой короткий проект. То есть Ансус говорит, это проблема, она не дает размахнуться сознание, потому что Сознание вот такими вот кусочками, да, оно дискретно действует. Вот от сих до сих все есть. А что заставляет сужаться, добровольно сужаться в рамках короткой задачи? Страх ли, опасения или что не сможешь, да, боязнь потратить больше времени, чем, чем принято или ты привыкла, да, вот в, в этих причинах придется разбираться, потому что причина-то внутри тебя, выбор ты делаешь ты. За тебя же не нельзя идти, то Хочу. проблема внутри. Вот Ансус и показала задачу. Ансус учит не только вести себя как элита, это само собой, это социально приемлемая норма, но и думать как элита. То есть долгосрочными проектами вся элита коротко не думает. Долгосрочными проектами должны научиться думать. Поэтому превентивные ритуальные действия, чтобы освоить Ансу, чтобы освоить такое мышление, бери не короткие проекты, а с длинными, с них начинают потому что они элите более интересны, чем простые короткие проекты. А короткий проект, результат виден сейчас, да? а длинный проект он всегда интересен, потому что в нем можно разные формы достижения применить. Должна увидеть в этом хай. нельзя на Элиту нельзя назначить, элита должна делать, скажем так, произрастать, элита должна пестоваться. То, что сейчас элита назначается, это аномалия. Постарайся не стать этой аномалией. Пестуй себя сама, если система не может это сделать. Пестуй себя сама, чтобы в тот момент, когда придет пора доказывать, что ты имеешь право быть элитой, тебе не пришлось много усилий затрачивать на это. Это было бы и так очевидно всем. А для этого нужно тренироваться, пока есть у тебя пространство для этого. Да? Смотри на них, короткомыслящих и так не поступай. Выбери тех, кто действительно элита, кто живет долгими проектами, кто живет долгой памятью, у кого действительно длинная память, а не так с девяти до шести я элита, а с шести до ночи заборная шлюха, извиняюсь, скакающая по ночным клубам.